всем привет с вами как всегда ваша маша и сегодня нам добавили прежнюю вечеринку или как там это называется в нашем новом году 2020 только это случилось осенью а не летом да ладно давайте поговорим о другом у нас обновили значки ну, внутри у них там ничего не поменялось вот прикольно все это дело и нам еще добавили Новые чемпионаты, смотрите, ребята. Офигеть. Я же миллион шиллингов коплю, помнишь, да? И мне, короче, читеры помешали их докопить. Вот, я на чемпионат коплю, может быть. Это в сентябре я, скорее всего, выложу уже этот... Миллион шиллингов трата вот эти, этого миллиона, неужели? Если, конечно, у меня будет время ходить на эти чемпионаты. Но я надеюсь, что будет, потому что они сейчас каждый час итак начинали привет мария а, мир подруга что сегодня творится? Йо, если бы я был тобой, я бы, точнее, просто расслабился и, типа, следил за пару уток, и дикими птичками пошел бы поплавать мало или, может, смешал потрастный летний коктейль. А подожди, может, ты ждешь открытые пляжи в скачах? И, мадам, у меня есть свежая идея. Что скажешь еще того, чтобы помочь мне здесь, на пляже, с моей работой? И благодарность позволить тебе быть первым в этом году в конкурсе. Что скажешь, крутотень, подруга? Так я тоже могу... А, так я могу уже начать делать мои летние коктейли. Это будет просто прекрасная вкус. Вкусно, как лягушка под ракушкой, да? А, так чем ты можешь мне помочь спокойно, потому а сейчас разберемся Кроме продажи продажи пакетей, я раздаю пляжные полотенца туристам, которые проходят на пляж. Потом, когда они отдохнули и закончили свое пляжное веселье, я заботюсь о полотенцах и заботиться о том, чтобы они хорошо промыты, были промыты и высушены, были хорошо промыты и высушены. На следующий день они могут полотенца не заботиться о том сколько времени они сушились ночью круто не но ну, также плохие в том чтобы возвращать свои полотенца как э, лось пени что вообще такие крутые вещи говоришь чувак я никогда в моей жизни не слышал пающего лося а, ты можешь а, заходить ты можешь заходить все красные полотенца что туристы оставили на пляже круто мария с тобой понятно <Слышко> <Слышко> Вау сестренка ты быстро справилась спасибо ты совершенно свободно <Слышко> да ладно тебе! Спасибо за помощь, с полотенцами. Теперь нам просто надо взять новые на их нужно служить, кажется, люблю сильно нравится получать свежие свежепостиранные полотенца, которые сложены в чельте, которые закручены как мяч. Почему? Пока не придумал. Может быть, связано с тем, что земля не круглая? Перец, скажешь, что земля круглая? потяни меня за Это тоже. Смотри, открой тебе секрет. Мы живем в мире рептилий. Они все контролируют. Я просто знаю, что революция ящериц уже скоро. Кажется, что можешь мне помочь сложить полотенце, кватень. Просто успокойся, как свинок, и все будет окей. Окей. Осьминог. Я осьминог. Подождите, что? Спасибо. У тебя отлично получается складывать полотенце, Мария. Ты должна помогать мне почаще. Да пошел ты. Возьми полотенце, которое ты так красиво сложила. Положи их на наши сломки. Я вот здесь на пляже. Окей, круто сей. Если бы не опыт, я бы тебе никогда не помогла, чувак. Это чтобы ты знал. Я... Я такая... Это... А где полотенце? А а, то есть я просто нажимаю, и оно кладется. Гениально. Гениально. Вот огурец. Это было быстро. Спасибо тебе, торжещая так как же быстро, как и барсук, только не такая же сумасшедшая, да? Ты не прав. Ты не прав. Ха-ха, вот. Почему ты такое высокое дерево? Ха-ха. Ты Нет, персонаж, конечно, дерево, а я в жизни не дерево. Я тебя это... Я тебя... Я тебе такое покажу, чувак. Я вряд ли такое показал. Боялся бы у меня сразу. Я сделала свой ежегодный летний напиток. Это ужасно, фактически уникально. Вот ты должна попробовать. Я делаю его, смешивая водоросли, маску, соль, фасоль. И все это смешиваю с банановым йогуртом. Затем остается только смущать. Рома, 53 минуты. Не, нужно стесняться. Мари, попробуй очень специальный вкус. Попробуй, как Окей. Блин, не так хотелось сделать. А ладно. И падаем в обморок, да, или что там. А лучше сразу это. Сразу в могилу. Что за телепортация? Я не поняла. Было довольно вкусно, да? Да. Больше не хочешь пить, надо сказать, я слегка удивлен. Ну слушай, раз уж ты не хочешь потусить, то ты насходишься моим шикарным питком, то, может быть, сможешь мне кое с чем помочь а в форт-пинта. Меня ждет посылка, на водитель не хочет учиться а с ним, на пляже. стою, может, захватишь ее для меня. <связать> Супер, Мария, заберу посылку около форт и вернись к Тиму. <связать> бежим, бежим, бежим, бежим. А мы баг-юзеры. Нет, не так, не так. Я не помню, как спускаться. Я не помню, как спускаться быстро. Нет, делаешь не так. А, ладно, все равно спустилась. Хорошо, отлично. Едем. И верим в себя супер ты нашел их Кровати не сестренка нашел да и сестренка а ты логичный чувак угу. останется только построить танцпол хотя почему не переводчики, переводчиками тебя очень жаль останется только построить танцпол прямо здесь на пляже Я уже устал читать Зачем я делаю каждое видео? Но я хочу считать эти очень сильно, а не хочу, чтобы видео для вас с зачем это делать, зачем, зачем, зачем, зачем? Потом, возможно, сумасшедший не жалею, я знаю некоторые крутые движения, но когда-то впереди всех. И так нереально крутые движения снова классные, что даже не все сразу понимают, насколько я тоже ничего не понимаю, что я прочитала. Но ты наверное гораздо лучше, чем я, так как ты типа крутая, ты крутая в таком виде, что ты крутая, для того, что ты крутая, пошел! Ты нафиг! А что ты несешь? А я несу что, а ты несешь что? А если да, да, я я тебя перебью, да, да, да. А я читаю рэп, а ты чё можешь, ты ничего не можешь. Ты просто молчишь. Тебя не озвучили. Ты плаханулся да. Знаешь, молот проходит от галактического сплетения автокрокодилов и ребята, я проиграла. Я проиграла, я, я только что задумалась все-таки что это. Все я проиграла. Я не умею так. Я не умею, все. Мы <с -п Extremely> это проигрыш. Хочешь помочь мне быстро танцпол? Круто, сестренка. Вот возьми молоток и эту твердку, я проверь фокулитку, чтобы ты не наделала шиб... ошибок. Фокулитка, да? А я не уверена. А я быстрее тебя. А я, я кто? А ты кто? А если я вот так вот? А если ты еще как-то? А если я еще вот так? Ну, и также могу вот так. А если я могу вот так, значит, Значит, я просто буду тут здесь танцевать. Да, а ты чего ожидал, чувак? Красотища, просто включи музыку, тогда мы будем как еще зимой. Почему сразу другая музыка? Ну ладно. Мне показалось, я только что спела. Знаете, как под наркоманией, я слышу эту музыку и мне так снялось yeah. хорошо, что он кошмар. Точно, наверное, ты больше не хочешь попытаться подписанию летний напить, но может ты не против и попробовать другое намного, поспокойнее. Я смогу просто его как следует распробовать и называть его донисовый напиток. Клик, смотрите, когда в будет на ревиза, открывать попору, как бананом, проколи, батокай, постпроволька, и суитима. Сделал, сделал, сделал, сделал, сделал, сделал, сделал, сделал, сделал, сделал, сделал, сделал, сделал, Потяне меня зовут, я думаю, что в этом году туристам понравится мои летние костыле. Они на вас все понравились, чтобы испытать новый опыт. Это как жираф и пингвинная подруга, это не имеет точнее, что они живут в украинском местах. но и здесь не может так случиться, В любом случае, а подруга это легкий пика, который может понравиться туристам, то поняла, короче, подруга. Слушай, я не палочки на как-то все здесь больше, или другими словами, не использую всеми Но У меня есть несколько их ранее, какого паппинта изградник обещал позаботиться о них, пока я не сберу их сюда на пляж, все, что можно есть. Быстро быстро Ой, солнце, сможете для меня Ты здесь, чтобы забрать товар Тима? Внимание, здесь вещи Тима проверяют, если он их получил... Да и так уже все от моего микрофона, Зачем ты это А теперь мы замоучимся как? Как сытать? Давай а? ничего, ничего, нет, да, ура, ура. Я не буду делать квесты я не буду, я не буду, я не буду. Никаких, что я не стал Дорогие друзья, мы веселимся. Ура! Like Whip like a lion's tail Everything Can you picture me or never scream Let's stop with your dreams Like a lion's tail You Whip like a lion's tail Whip like a lion's tail What are you Дорогие друзья! Чем я занимаюсь? Я так устала сегодня, у меня сколько делать. И сейчас мои силы вернулись ко мне. Я коллеж там спойлер, меня плевают. Вот именно, вы меня никогда не понимаете, потому что такое на месте. В я нет. Ча-ха-ха-ха-ха-ха! <смех> <смех> <смех> <смех> Чо. Can you Ты знаешь, что я пою? Закнись, Виска! Ты знаешь, что она не я! Тебя, все тебя за Блин, стреляй, если я что-то не так побью, просто не помню ни слова. Я сейчас пою, сейчас слышу. Все, закончено, все равно наконец-то можно читать квесты. Нет, ребята, давайте потом. Кискатый! Нет, пойдемте квесты читать. Нет, хватит. Я хватит. Йоу, подруга, спасибо, что прихватила мои мечечки, Мария. А вдруг ты настоящая тейра с чтобы помогла мне иметь в виду... Брат, имею ввиду салонзавания действительно большой тейра, например, дуб с листьями. Теперь мы просто подклываем ингредиенты, мы можем сделать. Летний напиток, который понравится... понравится. посетителям и начинает говорить... Что думаешь? Потяните меня за ухо, это имеешь в виду, что я не должна пользоваться бананом. бананном кожурке. я разве она не нравится тем, кто любит бананы? Может быть, лучше, если ты очень ингредиенты, лучше сделать Мария круто? Я схожу с ума! Ура! Давайте все просто, свои бошки, просто. Что я несу? У меня нет головы на плечах, поэтому ничего. Ааа, святой Осьминог, ты так классно, когда волосы не это а просто получат крокодилы в руки. Да, да, да, я Осьминог, я не крокодил, я даже не крокодил, и мне Осьминог тоже, а кто не я не знаю, не осминог. Всё просто нужно смешать, Да, ты да, как ты отлично справилась, когда ты не угрожаешь, без вмешивания, Все это вместе. Даже если ты не хотела, чтобы стиклому уровню, у меня есть навыки, как злорослый письки, это дело доходит смешивание, просто скажи, когда ты туда мы смешаемся, как ты настоящий Да, да, да. Нет, нет, нет. Я хз. О-о-о. Возьми немного льда. О-о-о-о. Я какая там молодец, я прям впечатлился. моя очередь попробую сводить коктейль Марии из кокущей соус. Мария это совершенно солнце. Вкус это меня этого мира, никаких слонов на живот, животе или шторм в голове. Воскримиранно, феноменально нам нужен в день посетителя по поводу, я так хочу взять несколько и получите ну, круто. Да. А давайте поговорим с ними. Mm -hmm. Наконец-то снова в школу. Я уже заждалась, Пошла в золото. Лето на Нью-Йорке. Мы со мной время. время года. Белая ночь. Попают только на Нью-Йорке. Я с вами вернусь. Надо было поливаться на белую ночь. Вот так вот, когда я иду верхом, от ночи чувствую себя незаметно. Какой я сама с собой мучаю в Питере на фонусе. Я тогда подведу в лоскёжек. С тобой нельзя поговорить. С тобой тоже. А мне не с кем говорить с Раптором. Кстати, именно с Раптором хочу. О нет, это неинтересно. Эти биты Раптору НРАБИЦА! Он Что ты тут подговоришь? заходит ли, уходит как Раптор. Но мы с друзьями должны зайти, ее Раптор не дает за звездами. Понимаю, понимаю, чувак. Понимаю. Я тоже это... Э, взрыв в башки. Я начинаю чувствовать себя на раньше страшно, как дома. Просто дождь как долго я не спит, ничего подобного. Почему лето кажется, год заканчивается, так не хочется возвращаться к школе домашней работе, нам дети ничего не задавали на лето, ох, спрошу как я лучше у ничего не делаю, просто получить два и в лицо. Блин, мне что-то не нравится, зачем я это пою. Нет, мне это нравится, просто это не так, как и потом. Подруга, ты должна быть, пошу, шу, шутишь со мной, и люди пришли сюда один в а друге, чтобы купить больше лет никогда, если себя благодаря тебе отличная работа. Я за йо-йо-йо, мир, йо, подруга, знаешь, что лучше всего на пляже, край водорослой птицы, ровиновых уходочек. Пляжные мечи, конечно же, умирующие педузы, не потрясающие, каждый год их продают, как э, я продаю, понятно, спасибо, перемотчики. Пляжные мечи, они продаются как снег, метель, только вот под беда. их так надо надувать, уже тут так, как солнце, и никто не любит это ты можешь надуть, меня что сто 5… раз уже, что со мной такое? гигиены гигены. Я что я такая крутая, Теперь все пляжные мечи надуты и мы можем пойти продавать их, думаю, ты могла бы их на пляже туристов, пока вот ты занимаешься как поскучишься, пара круто. Спасибо, но я в порядке, понимаю тебя, Чариха, понимаю. На самом деле не понимаю, поиграй в этот шарик, купила. просто купи его. Просто купи его. Перси такая же пыльная, как снег, я должен сказать, домой больше я не как я умная, для снег, а точно из для меня а гонки. Пляжи, всех. Краска, щеголопанка, вечно улетала, мне, что ты можешь. Сколько того ты получила? музыка? Нормально, это опыта. Мне так ногти отрасли, то, что я им уже мимо клавиша наживаю. И ногтями играю, понимаете? Это жесть. Ч ⁇ я делаю? Если что-то, это один из моих самых любимых саундтреков с ССО. Я забыла то, что нам туда. Нет. Не делайте так больно. Это же самый болевой маневр в моей жизни. наконец-то перец какая ты молодец мир подруга ничего себе Мария какая волоконка ты не сладко наблюдил в лесу феноменально! подруга что бы сказать спасибо за твою Сюда крутую помощь. Я сделал куролики подарок. не ага. Вот или сразу гуля. Понятно, понятно. Спасибо. Что это? Это круто. Я тоже думаю так. Всем Так. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем Пожалуйста, всем пока, пока, пока, пока, нет пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, никуда не пойду без классики